Добро пожаловать на канал я Оля И сегодня по многочисленным просьбам Я решила проверить один клей Из которого, говорят, получается лизуны на 100% Но я так всегда не доверяю и все проверяю на себе И я купила этот клей фирмы луч И также еще купила этот раборат натрия И сейчас вместе с вами мы попробуем смешать этот, эти два ингредиента И проверим, действительно ли получается лизун или нет и для этого нам потребуется тарелочка и ложечка еще и давайте приступим для начала нальем наш клей в емкость и немножко его размешаем И теперь будем добавлять наш тетраборат натрия. ребята у нас получился лизун из этого клея луч клей работает Ребята, крем луч действительно работает. Из него получается прикольный лизун. Я даже сама удивлена, потому что клей достаточно дешевый и стоит он недорого. Вот с такой баночкой вы примерно отдадите 25-30 рублей. И у нас получился из двух ингредиентов очень классный лизун. Сюда теперь можно добавить блески, краситель и играть с этим лизуном очень долго. Этот клей я рекомендую. Он очень хороший для лизунов. А если вы хотите еще такие видео проверки, то обязательно ставьте мне лайк. и Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Ваша я, Оля.